Всем привет! С вами Макс Репьев, и сегодня мы находимся с вами в Дубай Хиллс. Дубай Хиллс это вообще такой район, который люди предпочитают именно для постоянного проживания. Потому что что? Здесь есть вот такой вот крутейший парк. В крутейшем парке у вас установлены вот такие вот волейбольные площадки, гамаки для того, чтобы позагорать, там дальше еще есть детские, значит, площадки, где можно и в фонтане покупаться, и типа искусственный пляж создан, и для детей. И, в общем, здесь именно сделано так, что вы можете выйти из своего дома и пойти гулять. Причем парк, ну, совсем так и неплохой, да? То есть я вот даже иду, сейчас у нас полдень на улице, и вот я могу огромное количество тенистых зон вот найти. Вот, пожалуйста, одна из них, потому что реально огромное количество зелени, есть общественные туалеты, спортивные площадки. Я хочу сейчас так немножечко пройти здесь, вам показать эту основную инфраструктуру, а потом я хочу рассказать вам про проект, который строится в той вот прощелине. То есть прямо недалеко от парка. И знаете, какой кайф? Что там есть студии. Вот здесь в основном one bedroom, two bedroom, а там студии. И сам по себе Dubai Hills вообще очень хорошо сдается в аренду на постоянку. Не на посудку вот это, знаете, люди, которые приехали, уехали, а именно на длительное и снимают здесь в основном. Ребята, вот такого формата Но еще очень много людей, например, из моих знакомых Снимают его, потому что он именно спальный район Что здесь тишина, спокойствие И есть где прогуляться Ну и если, например, вы с ребенком То, пожалуйста, есть вот такой формат Помимо студии, там еще есть и однушки Так что вы тут не выключайте, не думайте Что, ой, как же я со своими детьми буду в студии жить Нет, пожалуйста, есть все Есть любого формата Но это мы с вами посмотрим именно Уже у застройщика но я хочу, чтобы вы оценили именно подход. Небольшой именно детский скейт-парк. Зоны канатки, Есть еще шведская стенка или там скалолазание. Зоны, где можно в теннис поиграть. Это падл теннис Очень крутая штука. Мы просто на Бали каждый день в нее резались. Вообще вот всегда. Надеюсь, что она когда-нибудь придет в Россию. И можно даже, наверное, здесь поставить корт свой. И прям рубиться, играть, потому что тема супер захватывающая, супер, суперинтерес... она никуда интереснее, чем обычный теннис, и в общем это все есть хочу сейчас дойти именно туда подальше показать вам еще какие зоны есть, потому что здесь есть и детское кафе, и вот эти вот водные развлекательные зоны и вокруг всего этого еще и проходит большая беговая дорожка прорезиненная так, чтобы вы коленочки не грохнули здесь ну пойдемте так, просто пройдемся. Покажу вам основную концепцию. А уже потом мы с вами двинем к застройщику. План просто пушка. Ну и как бы картинка здесь создается так, что не стыдно камеру не выключать. А? Напишите пока в комментах, как вам парк. Парк, который был создан в пустыне. Где не было вообще ни одного сорнячка. Ну может быть один раз в полгода какой-нибудь вырастал. А здесь значит вот песок. А теперь вот такой вот азис. Вот, кстати, дорожка, про которую я говорил. То есть ты идешь, она прям мягкая. И парк прям супер длинный. То есть его проходить, ну, минут, наверное, 15 в одну сторону и еще столько же обратно. Может быть, больше. Пока, значит, иду вот по таким замечательным зеленым посажениям. Хочу сказать, что сам по себе Дубай Хиллз — это не только парк. Здесь еще есть бизнес-центры. То есть вы, в принципе, можете работать в компании, которая здесь где-нибудь находится. Также здесь есть большой мол, где нет огромного количества людей. И также здесь есть вся инфраструктура в плане коммерции, старбаксов, каких-то прачечных, если это надо, детских развивающих центров. И пошло-поехало. Здесь, значит, есть еще вот такая часть для того, чтобы просто посидеть, книжку почитать. Закат, правда, в другой стороне находится, но, тем не менее сама по себе как задумка такой некий амфитеатр очень даже неплохой а еще здесь можно ходить по газону вообще газоны садят для того чтобы по ним ходили для того чтобы на них лежали а не для того чтобы они просто были декоративные где-то там здесь вот такая еще большая зона для детей вот она еще раз мы сейчас не подойдем вы увидите но я думаю что уже какие-то такие силуэты вы видите все это с песочком, для того, чтобы не травмировался. А, все изначально из природных материалов. То есть, так, чтобы детишки кайфовали. Какие-то вот горки. Ну, сейчас подойду, в общем, поближе. Все увидите. И то есть, место всем хватит. И здесь его как много. И это еще не все. Там еще дальше будет. Типа зона батутов такая. То есть, есть вот горки. Причем разного формата. есть он прям высокий. Ну все это только в песочек. Раз. Как бы да, конечно, потом песок будет везде, но зато ребенок будет целый. Ну блин, круто же. Вы просто пока я это все рассказываю, мотайте там себе на ус. Потому что цены, которые вы увидите в конце этого видео, когда мы с вами будем рассматривать шоу-рум, вы будете анализировать, что есть, например, за эти же деньги в Москве, что за эти же деньги вы получите в Сочи, и что за эти деньги вы получите в Дубае. Это будет неплохой анализ, потом вам. Вот, пока я иду, делайте себе пометочки, что есть. А уже потом, когда вы будете говорить, да вот, в Дубае, как же там жить и так далее, вот, из плюсиков-минусиков, значит, составите вывод. Местные ребята снимают какой-то тик И вот, пожалуйста, водная инфраструктура такая, то есть, опять же, там, где вода, там всегда комфортнее. Вот так это все выглядит. Вот та самая часть с батутами, про которую я вам говорил. То есть, и как вы заметили, да, Каждая детская площадка купирована детьми, в зависимости от того, что им интересно. А это говорит нам о том, что детям эти площадки интересны, они не просто так простаивают. Это вот не знаете, как вот у нас а, сдают комплекс, там детскую площадку делают, горку высотой, вот, наверное, вот этот забор. не все, как бы, и на этом все. То есть главное, чтобы при сдаче комплекса галочку поставить, что детская площадка есть, и вот как бы на этом заканчивается. Здесь же реально все-таки подумали о людях, а не о том, чтобы просто сдать. Знаешь, ну, значит, такой тут. Вообще сама по себе картинка, которая здесь создается, действительно очень красивая, потому что огромное количество зелени, природные вот такие вот части, для того, чтобы просто ваш глаз ландшафтом разбавлять, и вот куча-куча-куча разных зон активности. То есть все, что хочешь, все есть. То есть я сейчас понимаю прекрасно, как вот люди, которые с маленькими детьми смотрят этот обзор, и они такие думают, блин, почему этого нет в нашем дворе? Почему в Дубае, который там в 2007 году начал активно развиваться, это есть? Дубай Хиллс вообще так, относительно недавно построен. Это все есть, а мы, значит, платим столько же денег за квадрат, столько же денег за недвижку, и у нас этого нет. У нас есть, значит, заборы, и вот такой вот территории ни у кого. А здесь вот, пожалуйста, какой-то корабль, типа, затонувший. И самое главное, это вот вы понимаете, что дети, которые приходят сюда, на вот эту территорию, у них Фантазия работает, то есть это для нас, может быть, какие-то тут непонятки, да? А вот он бежит, и у него он пират в своей голове. У него, значит, там есть какой-нибудь сундук с золотом, который нужно спасти. И у него еще есть воображаемый меч. И он сейчас, значит, пойдет атаковать какую-нибудь вымышленную цель. Но в его голове эта цель будет вполне реальной. И все благодаря вот этой вот штуке. То есть там кто-то лазит, куда-то они там друг другом, короче, гоняют. Вот именно так развивается воображение. А здесь, значит, еще и подвесной мост. А при этом все это на супер прорезиненной поверхности. Почему так не делают везде? Ну ладно, я вот заболтался, там еще водное. Вот мы туда идем. А вот теперь представьте, что вы ребенок, и вам примерно лет 5-6. И у вас здесь, значит, рядом с домом, есть вот такая штука. А? Представили? Я просто вот честно, если бы у меня такое было, я бы в основном бы тут будет бы усил. То здесь есть огромная вот такая штука, которая наполняется, потом она брызгает и, в общем, тут есть водные горки, есть вот такие штукенцы. Все вообще абсолютно есть. И, значит, есть еще и место, где можно э, с родителями просто прийти и там позагорать. С обратной стороны есть пляж. Я сейчас вам его тоже заценю, вы хоть посмотрите, как это все. Как нормально это все выглядит, по-современному. То есть реально на сегодняшний день Дубай задает ритм развития мегаполиса. Город посредине пустыни, который вообще раньше никогда не знал, как что нужно делать, теперь задает тренды в развитии современной городской инфраструктуры. Вы только вдумайтесь в это вообще. Вот как? Как это вообще? Как так получилось? Его, вот, значит, пляж. Он, безусловно, искусственный, тут спора нет. Там создается искусственная волна. Вы здесь можете, значит, если вы родитель, прийти позагорать. Ваш ребенок там, увидели видели, как опустился? Он там, значит, кайфует. Мама здесь, значит, с папой загорает. Причем там прям плавать можно. Это нифига, ну, ни, ни, ни, не мелкая история. Прям такой шар, значит, я иду, он ну, так джун, джун, делает и создает волну, как будто ты на море. Вот. Пока мы еще не пришли в объект, я жду ваших комментариев вообще, чтобы вы рассказали, как вам увиденное. Многие из вас, например, из Москвы, думают, вот, недвижка в Дубае, да что-то там пустыня и так далее. Как вам пустыня? Напишите. Вот прямо напротив будет строиться дом. И вот сейчас мы его поедем смотреть туда на макетах, в шоурумы, все увидим. Вот такой проект, который мы сейчас с вами рассмотрим на примере шоурума. Вот такое знание. Небольшое, то есть не небостреб, а комфортно для постоянного проживания. Снизу у нас бассейны, зоны отдыха, детские площадки. Сверху у нас также есть зоны отдыха и есть еще один бассейн. То есть тренажерный зал, в общем, все-все-все-все, что нужно в Дубае, все это здесь вам формируется. И здесь есть студии. Студии для Dubai Hills на самом деле это редкие лоты, и потому что Ямар студии не строит. То есть начинается это все с одну вот Здесь студии есть Но их можно купить именно по стопроцентной оплату То есть нет никаких рассрочек Вы их покупаете и сразу их сдаете. И сам по себе дубахис Как вы понимаете, это район именно для ПМЖ Для жизни Студии начинаются от 40 метров То есть в принципе, например, пара семейная может жить Либо, например, один человек, который хочет зелени Хочет комфорта Здесь он спокойно может разместиться еще хочу обратить внимание, что здесь огромное количество паркинга и первый этаж начинается по факту на уровне четвертого, то есть с него уже открывается хороший вид, а вид там на виллу, но мы с вами в принципе начали проект, вы я думаю понимаете где он все находится как это все выглядит. Давайте теперь зайдем в шоурум, просто покажу вам наполнение. Как бы по проекту тут именно с внешней стороны все понятно. Теперь осталось посмотреть, как это все сдается в готовом виде. Значит, смотрите, господа, на входе у нас установлен вот такой вот кодовый замок. Значит, здесь у нас отпечаток пальца и код. То есть, в принципе, если вы занимаетесь сдачей квартир в аренду, например, именно посуточно, то все это можно сделать через приложение. У ребят на самом деле действительно хорошее наполнение и хорошая техника. То есть, замок у нас Philips, это у нас Schneider и у у нас еще есть система от Google, которая занимается умным домом. То есть вот такой вот у нас терморегулятор. И тут ну, все через приложение можно значит, сделать. То есть если вы подъезжаете к дому, или знаете, что через час, например, вы дома будете, через приложение вы можете это все охладить и сделать. На кухне у нас все будет именно так. Скомпоновано, то есть здесь у нас расположен холодильник. Здесь у нас микроволновая печь. Здесь духовка. Здесь расположена... Посудомощная машина, варочная поверхность, именно газовая. Но если мы говорим про студии, то в студиях не будет именно острова. Он начинается с однокомнатных квартир. Студия, по сути, вот такого формат: 40 метров плюс санузел. Это именно... Мы сейчас находимся в шоуруме двухкомнатной квартиры. Я просто на примере ее показываю вам, как это все будет исполнено. Не будет мебели, не будет стола, не будет вот этих вот стеночек, вот этих вот элементов декора, то есть вам сдают это все в вайтбоксе вместе с кухней. Дальше вы уже либо едете, например, в какой-нибудь мебельный магазин, либо это все сформируете на заказ и уже вот все обустраиваете. 3,30 высота потолков и огромное просто панорамное окно. Оно во всю стену прям. Ну, так как мы с вами находимся в двухкомнатной квартире, это, кстати, двушка именно с кабинетом, мы сейчас с вами это все посмотрим. Также в комплекте идет стиральная машина. Она прячется вот в таком вот шкафу. И она также идет в комплекте. То есть это вот полное наполнение то, как вам сдаст квартиру застройщик. Будет полностью кухня, стиралка и вот вся техника, которую вы видите. Плюс Google Ассистенты там и так далее и тому подобное. Все остальное вы не видите. И так как мы с вами находимся в двухкомнатной квартире, то давайте просто покажу вам, как вообще ребята это все сделали. То есть, судя по шоуруму, все действительно качественно. Во-первых, это керамогранит, не какая-то плитка там дешевенькая лежит. Да, конечно, не паркет, но тем не менее у нас ценовой сегмент такой, что как бы это и, ну паркет здесь и не должен лежать. Вот такая, значит, отделка будет санузлов. Все выглядит хорошо, эстетично. И, кстати, здесь вот у ребят интересное решение по поводу глухого кабинета. Вы можете его закрыть, у вас здесь приточная вентиляция, то есть все хорошо, собственный санузел. Либо можно использовать эту комнату как гардеробную, либо можно ее использовать как комнату для няней. В Дубае очень много таких комнат, поэтому это можно эксплуатировать именно так. Это у нас... Обычная спальня, не мастер. Здесь у нас большая двуспальная кровать. Есть вот такая часть, где можно накраситься. Можно, естественно, это все поменять. Но и застройщик вам это все сдает без кровати и без всего. То есть у него в этой комплектации идет вот такой вот шкаф для хранения. И полностью сформированные санузлы без, естественно, декора, полотенец и так далее. То есть вот все, как вы видите, без всяких баночек, скляночек, это все будет укомплектовано. И это мастер бедрум. Большая с гардеробной, собственным санузлом, с хорошим и с большой вот такой кровать Если вообще вы, например, рассматриваете Дубай Хилл себе именно для ПМЖ и вам нужна двушка, то они будут начинаться от 2,6 миллиона дирхам. Я даже сейчас вам переведу. Это вот конкретно такая квартира занимает она площадь 120 квадратных метров и у нас 2 миллиона 600. Дирхам – это 56 миллионов рублей или 707 тысяч долларов. А если мы с вами говорим про однокомнатные, например, квартиры, то у нас получается 1 300 000. Это у нас 28 миллионов рублей. Но студии, которые самые лакомные, как я уже сказал, начинаются от 790 тысяч. Это 17 миллионов 82 тысячи рублей. Опять же, это по биржевому курсу. Так-то, конечно, это все будет дороже. Если говорить вообще про стоимость квадратного метра, то в студии с полной вот этой вот экипировкой, с двумя бассейнами, вообще совсем то, что мы с вами видели, включая парковочное место, потому что в Дубае всегда идет парковочное место в придаче квартире. Вот, на некоторые квартиры идет даже два парковочных места, но это зависит от ее размера. Короче, бассейн, падал теннис, два бассейна, зона йоги, спортзал. В общем, вот это вот все. 427 тысяч за квадратный метр. Если сравнивать это с недвижимостью, например, в Сочи, если мы с вами возьмем недвижимость уже с готовой отделкой, например, какой-нибудь жилой комплекс Кислород, Меркат, Альпийский квартал и так далее, возьмем маленькие площади, то мы с вами увидим, что цены сопоставимы. Только инфраструктуре в Дубае будет больше. Если мы же с вами возьмем однокомнатную квартиру, которая стоит в рублях 28 миллионов или 1 миллион 300 в местной валюте, то у нас получается в районе 327 тысяч за квадратный метр. И опять же, если мы с вами будем это все проецировать на другие, значит, рынки, Москву, там, Питер, Сочи и так далее, то мы увидим, что наполнение сильно больше, инфраструктура сильно больше, а цена за квадратный метр дешевле. То есть вы покупаете за те же самые деньги, что, например, недвижку в Сочи, только покупаете ее в Дубае. получаете за это сильно больше. И получаете, кстати, еще и русскоязычное комьюнити, потому что в Дубай-Хиллз огромное количество русскоязычных людей живет. Вот. Ну и как бы парки, скверы и так далее. 20 минут здесь, значит, до Пальмы ехать. Ну все супер близко. 20 минут до э, бизнес-бэя, до даунтауна. Вот. А, кстати, я не сказал, наверное, что площадь однокомнатной квартиры это 75 метров. То есть, по сути, вот такая же часть будет. То есть, большая кухня-гостиная, как здесь. Вот такая. И еще вот просто добавь сюда мастер-бедрум. То есть, вот так это все будет выглядеть. И вот за это вы заплатите 28 миллионов или 327, по-моему, тысяч за квадратный метр. Предложение очень хорошее. Но если вы хотите, например, чуть-чуть подешевле, то у ребят есть еще один проект. Мы сейчас тоже просто до него съездим. Я вам покажу, где он находится. 8 минут отсюда. И он как бы дешевле процентов на 35. Есть, значит, вот такой проект, который находится в Арджане. То есть отсюда 8 минут добираться до него. И здесь студии начинаются, если в рублях, опять же, на сегодняшний день это говорить. От 11 миллионов. И здесь есть расстрочки. То есть там мы с вами должны заплатить сразу всю сумму, потому что эта квартира от застройщика. В общем, они там, ну, как-то вернулись к нему и так далее. Мы не вникаем в это, нам это неинтересно. Здесь же, значит, мы с вами рассматриваем квартиры, которые можно купить в расстрочку. 50% носите, 50% вы должны заплатить до 2025 года. То есть дом сдается через 2 года. По концепции. Сверху у нас вот такой вот большой бассейн, тренажерный зал. Видно, да, его здесь. Также парковка. Корт для падал-тенниса, детская площадка, бассейн. То есть он как бы такого полуотельного формата. И сверху у нас еще есть такой верхний лаунж-бар. То есть, в принципе, все это тоже можно рассмотреть. И если там у нас, например, студии начинались от 17 миллионов рублей, то здесь она начинается от 11 миллионов, то есть 150 тысяч долларов. Наглядный пример. 150 тысяч долларов, 215 тысяч долларов. 150, 215, но по шоуруму, по исполнению все будет то же самое, как и здесь. Разница просто в локации и 8 минут отсюда добираться. То есть, если хотите именно, например, для себя, есть ограниченный бюджет, если вы хотите, вот, ну, упираетесь в него... И, например, вам вот там нравится, welcome, вообще никакой проблемы нет. По наполнению все будет точно так же качественно, техника, все это будет установлено, ассистенты, кодовые замки и так далее. Бассейнов тоже будет два, будет хороший вид, будет тренажерка на верхнем этаже. И это будет те же самые 40 квадратных метров. И опять же, если мы сейчас это все с вами пересчитаем, 11 миллионов 911 тысяч на сегодняшний день по биржевому курсу мы с вами делим на 40 квадратных метров. У нас получается 297 тысяч за квадрат. Два бассейна, корт для падал тенниса детские площадки, собственное парковочное место, тренажерный зал с видом, значит, потрясающим. Места, где можно просто посидеть, поработать внешние, также у нас полная, полный ремонт самой квартире, установленная кухонная мебель и техника, но единственное, что вот вы дальше должны ее укомплектовать. Именно с точки зрения мебели под себя такие цены. Мы сейчас посмотрим с вами где это находится, погнали. Вы посмотрите, насколько сам по себе крутой Дубай Хиллс. То есть здесь вот такие дома. То есть мы вообще находились сейчас с вами в бизнес-центре, Старбакс вот стоит, еще одна точка с кафе. Вот такие вот парки небольшие, развернуты. И то есть много-много таких вот именно э, мест, которые сформированы внутри самих знаний и здесь вот именно формируется такое комьюнити, которое вот просто живет, кайфует, ездит на работу. И это прям конкретный спальник. Вот прям супер. Ну, мы с вами с парка начинали, вы видели, это, наверное, самая главная жемчужина Дубай Хиллса. А здесь вот просто хочу вам показать такую инфраструктуру, которая создается внутри. А мы с вами двигаем сейчас в Арджан. Посмотрите, какие студии, точнее, где они находятся по ценам то мы уже с вами все разобрались 6 километров в общем надо ехать до следующей точки и там вы можете сэкономить ну получается 30-35 процентов а кто-то конечно захочет сэкономить кто-то захочет купить поближе здесь действительно хорошая инфраструктура то есть все абсолютно есть виллы кафе рестораны бары гольф поля парк в котором мы с вами были а теперь мы едем в арджан посмотрим что там Заехали мы с вами в Арджан, господа Такой же зеленый район, такой же инфраструктурный Опять же, если вы хотите пользоваться тем парком, в котором мы только что с вами были Пожалуйста, 6-10 минут где-то вы до него добираетесь И здесь, как вы видите, все тоже эстетично, все тоже строится Но просто дешевле Вот как бы вся история Если, например, мы с вами хотим добраться до Эмирейтс Мола, до Пальмы То это, ну, типа 20-25 минут Для Дубая это вообще не расстояние и здесь, как вы видите, все развивается. И вообще, в ближайшем будущем мы планируем снять выпуск на тему развития Дубая. То есть, как город будет выглядеть к 2040 году. Есть мастер-план, с ним можно ознакомиться. То есть, тут будет прям пушка вообще что. А сама стройка будет находиться вот тут. То есть, мы вот ее с вами видели уже и вот тут вот у вас будет, значит, бассейн, падл, теннис, тренажерный зал на крыше и все-все-все. И при этом все инфраструктурно, все суперэстетично, все есть. Вот, господа, мы с вами познакомились сегодня с инфраструктурой Дубай Хиллс. Я рассказал вам по ценам, рассказал вам про студии, которые очень сложно найти, но они все-таки есть. И вы можете их приобрести. Господа, ссылки указаны внизу. С вами был Макс Трипьев. Вам всем удачи, всех благ, хорошего настроения. Звоните, пишите, не стесняйтесь, консультируйтесь, мы ответим на любые ваши вопросы.